Сегодня я всем желаю, чтобы скрытые мешающие факторы открылись, и вы смогли их убрать в этой медитации и в своей жизни. Также я вам желаю хорошо расслабиться, отдохнуть, И, конечно, быть счастливой. Счастье — это самая главная цель, за которую мы пришли в этой жизни. У всех, конечно, какие-то свои задачи по дороге к счастью. Возможно, мы в прошлых жизнях для себя поставили целью решать эти задачи. Вот. Может быть, кто-то не верит в теорию прошлых жизней, но верит в то, что есть какие-то пожелания от предков, какая-то наследственность, то, что было в роду. Поэтому что-то легко получается, а что-то сложнее. Многое передается нам с детства. Во время беременности, даже когда мы не видели своих родителей, бывает так. Но все равно сила рода имеет над нами власть. Но мы всегда можем разобраться. Чтобы разобраться, нужно самое важное. Очень хотеть быть счастливым. И сегодня я всем-всем желаю счастья. счастья, любви, здоровья и большого-большого блага всем-всем вашим родственникам. Пусть счастье всегда переполняет вас. Тогда любые сложности жизни вам будет легко решать. Сейчас вы закроете свои глаза, кто еще не закрыл. И сделайте три глубоких вдоха и выдоха. И задумайте свои самые важные желания. Желания только для себя. Те желания, которые очень и очень вам важны, которые идут от вашего сердца. И, конечно, эти желания не смогут принести вред другим людям. Почувствуйте, где в теле отзываются у вас эти желания. Постарайтесь запомнить это место. Если на этом месте носят какие-то украшения или амулеты, обязательно приобретите себе то, что вам нравится и носите на этом месте. Это будет ваш талисман для исполнения желания. Постарайтесь сейчас дышать вашим животом спокойно и ровно. ваши глаза все больше и больше закрываются и тяжелеет. все тело наполняется теплой нежной энергией добра и любви. эта энергия струится по вашему телу, от самой макушки до самых кончиков ваших пальчиков, ног. Вы все больше и больше укутываетесь теплом, негой, любовью, расслаблением. Как будто бы сам Бог любви спустился к вам сейчас и благословляет вас, чтобы вы отдохнули и исполнили свои желания. Постарайтесь сейчас почувствовать, как ваши мышцы лица расслабляются, челюсть опускается, и вы расслабляете губы и корень языка, мышцы шеи и спины. Обратите на них особое внимание, потому что именно в спине собираются наши проблемы, Наши трудности, которые мы несем на наших плечах, на нашем так называемом горбу. Поэтому у вас сейчас есть возможность в медитации избавиться от тяжести, тяжести забот. Заботы останутся в вашей жизни, но, может быть, вы сейчас сможете. Изменить свое отношение к ним, оно станет более легким, свободным. Когда мы более легкие, мы можем замечать новые возможности в жизни, новых людей, легче принимать помощь, подарки. Казалось бы, что сложного принимать подарки? Но бывает, когда человек очень загружен своими трудностями считает, что ему никак не выбраться из трудностей, именно тогда человек не замечает подарков, подарков судьбы, не ценит их, все время куда-то бежит и считает, что бег – это самое главное. Он забывает о важном. Такой человек о том, что можно остановиться и спокойно идти по жизни и наслаждаться ей. А если захочется пробежаться, то только для удовольствия. Поэтому сейчас по максимуму расслабьте свои мышцы спины. Потянитесь, если им неудобно. Скажите им, я люблю вас, каждому кусочку спины и шеи. И продолжайте сейчас расслаблять заднюю поверхность, поясницы, ягодиц, ног, ваши стопы, переднюю поверхность ног, таз, живот, вашу грудь. И вот уже все ваше тело сейчас расслаблено. И вы чувствуете все больше и больше тепла. Даже, может, кто-то чувствует горячее что-то. А кому хочется, тот чувствует прохладу, кому это приятно. И тело с каждым вашим вдохом и каждым выдохом становится тяжелее и тяжелее как будто наливается какой-то силой, силой энергии любви, добра, как будто бы какой-то исцеляющий, тяжелый, золотистый металл наполняет все ваше тело, и оно тяжелеет и тяжелеет. Каждым вдохом и каждым выдохом ваше тело тяжелеет и уже не чувствует боли, потому что в этой тяжести расслабляется все тело, все внутренности, и даже расслабляются ваши глубинные части. Все сейчас у вас в согласии, все в балансе. И постепенно, с каждым вдохом и каждым выдохом вы теряете чувство тела. Оно как будто бы становится невидимым и невесомым. Ваши глаза тяжелые, слипшиеся. Даже если вы захотите, вы сейчас не сможете их открыть потому что сейчас им нужно быть закрытыми, им очень хорошо. И сейчас, в такой момент невесомости тела, вы можете опускаться в свою глубину идти в путешествие. Путешествие за исполнение желаний. Это такое путешествие, в котором вы будете получать много-много удовольствия. Сейчас каждый из вас окажется в том месте, в котором хочет. Это может быть город на нашей планете. Или это может быть город на какой-то другой планете или в другом мире. Это может быть маленькая деревушка. Или отдельно стоящее здание. Или открытое природное место. Выберите то место, которое вам сейчас хочется. Это место исполнения желаний. И вы можете гулять и наблюдать. Научитесь сейчас гулять так, чтобы получать удовольствие. Вы никуда не спешите. Никто у вас ничего не отнимает. В каждом моменте в каждом штрихе этого места вы видите дары и подарки. Вы видите любовь для вас. Любовь и благословение. Этот мир точно вас любит. В каждом предмете, в каждом эпизоде, в каждом пейзаже этого места есть любовь. Есть какой-то подарок для вас. Может быть, это пища. Вкусные, свежие, собранные плоды вы можете сорвать любой и попробовать. Небольшой кусочек, очень медленно его прожевывая, и почувствуйте, какое удовольствие вы получаете. Очень часто удовольствие становится сильнее, когда мы не торопимся и пробуем вкушать что-то приятное очень медленно, используя все свои чувства. Как будто бы сама душа пробует что-то на вкус получает огромное-огромное удовольствие ваша душа никуда не спешит она вечная поэтому она умеет получать удовольствие в отличие от нас людей мы думаем что жизнь закончится мы что-то не успеем или мы много времени тратим на то что думаем о том чего у нас нет вместо того чтобы вкушать и получать удовольствие от того что у нас уже есть поэтому каждый раз душа дает в новой жизни для нас какие-то задания чтобы мы научились быть счастливыми кто совсем плохо учился у того задания все сложнее и сложнее на жизнь кто-то называет это кармой а кто-то это просто называет учиться быть счастливым. И прямо сейчас вы можете исполнить все свои кармы, все свои задания вашей Души. Просто наслаждаться, наслаждаться каждым моментом. Если в этом месте есть что-то приятное, возьмите это в руки, погладьте, понюхайте. И посмотрите, насколько... Прекрасное то, что вы сейчас видите. Если у кого-то этот цветочек, попробуйте его аромат издалека, потом вблизи, а потом снова издалека. Если у этого цветочка слабый аромат, посмотрите, как он устроен, какой у него стебель, Листочки, лепестки, бутон. Какая у него серединка? Сколько там маленьких пестиков? Какой он необычной формы? А какой у него необыкновенный цвет? Сколько там всего сплетено? Можно Любоваться этим цветом и светом отблесками солнца на этого цветочке. Просто бесконечно. Почувствуйте сейчас, где в теле у вас отзываются эмоции, связанные с этим прекрасным наблюдением цветка или ручейка, или, может быть, какой-то красивой вещью. Может быть, вы попали в богатый дом, где много-много прекрасных изделий, драгоценных. И вы смотрите на какой-то красивый-красивый, ограненный дорогой камень. Каждая грань вызывает у вас удовольствие и удивление. Как же можно было так красиво создать? Вы поднимаете выше и смотрите на этот кристалл сквозь солнечные лучи и видите радугу. И снова можете загадывать свое желание, которое сейчас придет. И сейчас вы можете переходить от одного созерцания к другому замечая то, что вы раньше не замечали. Прекрасные моменты. Прекрасные моменты этого чудесного места, которое так и называется «Мое удовольствие». Если вы вошли во вкус – вы можете перенести себя в другое место или остаться в этом. И найти сейчас в этом месте ответы, почему вам важны ваши желания, как их можно исполнить, кто вам в этом поможет. Вы идете все глубже и глубже, получая удовольствие от этого места, и начиная ощущать себя с каждым шагом, все больше и больше божественным. Кто-то чувствует, что становится невесомым. У кого-то могут появиться крылья сейчас. И из этого состояния своей божественности вы снова продолжаете получать удовольствие от жизни. Прямо из этого места, если вам хочется, вы можете вспомнить какого-то близкого вам человека, который сейчас придет в вашу память. Взять какой-то предмет или образ из этого места и просто отправить ему волшебной почтой с надписью на счастье и представить или даже увидеть как этот человек любимый вами получает эту посылку открывает ее и благодаря этой посылке он воплощает свои мечты и становится намного намного счастливее. и вы видите как меняется его жизнь и чувствуете в своем теле удовольствие от этого от того что вы создали счастье не только для себя, но еще для кого-то другого. И возвращаетесь в это место. Место, где есть исполнение всех ваших желаний. Вы можете сейчас буквально зайти в здание или комнату. Или какой-то бунгал, где увидите... Исполнены все ваши желания. Или это красивый дом. Или магазин. Все ваши желания в этом здании исполнены. Вы можете брать каждое, складывать. Очень красивый чемодан. И забирать с собой может быть это деньги можете прям сразу переводить их на свой счет или складывать в красивую сумочку может быть это одежда или украшения или что-то еще что вы хотели возможности обучаться, возможности реализовываться в профессии. Кто-то может увидеть на большом экране то место, где он встретит любимого человека, если он Сейчас свободен, у него есть такое желание. Он точно увидит, куда ему нужно пойти, как выглядит этот человек, что ему нужно сказать и как потом сложатся их чудесные отношения, что нужно делать, к чему прислушиваться, что важно для того партнера, какие трудности придется пережить и как себя нужно вести при этом, чтобы сохранить счастливые отношения. Просто посмотрите фильм про это. А если вы планируете какое-то длинное путешествие или переезд в другую страну, также садитесь на удобное кресло и смотрите фильм о том, как это все уже произошло. Запоминайте детали, они все вам пригладятся, когда ваше желание будет исполнено в реальной жизни. Если вы досмотрели один фильм, посмотрите следующий. В каждом из этих фильмов в мельчайших подробностях рассказывается, как будут исполняться ваши желания. Этот фильм имеет необыкновенную силу для исполнения желаний. Все, что вы сейчас увидите, все исполнится. Этот фильм, где вы в главной роли. И не просто вы, а вы счастливый. Это самое главное. Вы можете просто себе сейчас сказать, я главный герой фильма, где я счастливый. И получать удовольствие от просмотра. Продолжайте смотреть фильм и включайте следующий. Чем больше вы посмотрите, тем больше вы будете знать, как будут исполнены ваши желания. Добавляйте в этот фильм те моменты, которые вы хотите. Вы сейчас являетесь тем волшебным режиссером, который делает этот фильм. Получайте удовольствие. И помните, что у вас всегда будет возможность вернуться в это здание, если вы что-то забудете. И посмотрите этот фильм. А лучше всего, если вы что-то запомните, когда закончится медитация, взять и написать это. Это и будет волшебными строками для исполнения ваших желаний. Вы можете дальше продолжить свое путешествие стране счастья выйти на улицу все еще с крыльями божественными может быть взлететь и посмотреть на эту страну счастья, на страну вашего счастья и почувствовать себя богом у которого все все есть для счастья богом который умеет испытывать удовольствие от своего счастья. Позвольте себе сейчас быть божественным, божественным человеком, полностью окунуться в удовольствие и почувствовать каждой клеточкой своего тела энергию удовольствия, энергию любви к себе, энергию любви к своей божественности. Сохраните это ощущение божественности в своем теле. Отметьте сейчас, где больше всего в теле отзывается ваша божественность. И обязательно каким-то образом украсьте это место в виде украшения или еще чего-то. На своей одежде вы можете в этом месте носить брошь, если есть такая возможность. Уделяйте этому месту особое внимание всегда, заботьтесь о нем. Если это место связано с каким-то органом, позаботьтесь о его здоровье. Сохраните свою божественность в теле, и вспоминайте о ней почаще. Вспоминайте о состоянии удовольствия, которое вы сейчас получили в этом счастливом месте. И очень медленно вы можете прилетать снова в свое тело, не открывая глаз, в свою комнату. И прилетев в свое тело из медитации, почувствовать сейчас свое тело, не открывая глаз, пробежаться по нему и получить удовольствие от того, что у вас есть это тело, почувствовать, что вам нравится в теле, какая-то отдельная часть, а может быть, оно все, Получить удовольствие от вашего тела, принять его и почувствовать сейчас, Через это удовольствие вашего тела, какой же вы счастливый человек в этом теле. Можно приложить руки к своей божественной части тела, обнять себя, покачать, не открывая глаз просто сказать себе спасибо, что я человек в этом теле. Спасибо мне, что я умею получать удовольствие. Спасибо мне, что я счастлив. И спасибо мне, что в этом теле моя душа путешествует по дороге счастья. Вся моя жизнь — это и есть путешествие по дороге счастья. Самое лучшее, что может быть в жизни, это удовольствие. Все остальное приходит и уходит. Мы можем больше или меньше помогать другим людям. Мы можем совсем не реагировать на трудности, просто решать их. Просто иногда скорбить или просто иногда ждать, когда трудности закончатся. Но в этой большой жизни, путешествии по дороге счастья, мы всегда должны чувствовать в своем теле удовольствие. То, которое есть сейчас, сейчас может быть что-то огромное от чего вы получаете удовольствие. А иногда может быть столько-настолько малое. Казалось бы, нет причин для удовольствия, но они есть всегда. С этим важным открытием оставайтесь, пожалуйста, в своей жизни по дороге счастья. Продолжайте свое путешествие, свое счастливое путешествие Удовольствие. Я благословляю вас на счастье и на удовольствие от всей души. С любовью к вам, к себе и к нашему миру, к другим мирам. Желаю всем исполнения ваших желаний. Юлия Сагайтис.